здравствуйте всем привет привет привет привет ловите хайпы ловите свет дорогие друзья олег алас гудвин вас всему научит сейчас мы проходим э, тренинг по мануальной терапии и рассмотрим прием который можно сделать с человеком стоя и сидя ну вот начнем с того что сидя. Э, стоя в следующем ролике запишем э, посадили его к себе спиной спину выпрямили э, наклонили голову да? ну во-первых отсюда так можно все прощупать э, Остистые отростки шейного отдела, шейно-грудного перехода, прощупаем достаточно, ну, я заставить просто на это внимание сейчас не буду, да, чтобы не тратить время ролика, прощупаем боковые отростки таким способом, что вот покрутили шею, да, на, на наклоны, экстензию, на, то есть это была флексия, вот теперь экстензия, проверили, да, как они работают, нет, сам, сам не крути. Mm -hmm. Предупреждаю обязательно человека, что, чтобы он нам не помогал никогда и не сопротивлялся. Просто расслабился голова. То есть должна быть как такая пустая кастрюлька. Да, туда, сюда. Сама. Прям подсказывает ему, да, чтобы он расслабился. Же, опять напряг. Вот, по своей тяжести он качается как пушечное ядро сюда-сюда. Сюда. Вам сейчас мысли не нужны. Думать ни о чем не надо. Помогать не надо. Да, да, я вот Да, ничего не делать. А э, ну, то есть мы протестировали, да? Поняли, что нам нужно сделать. Угу. Ну, например, нам а, нужно поставить грудные позвонки, они развернуты, да? Или шейный. Там седьмой, шестой развернут. Как кстати, понять, какой позвонок первый грудной, а какой шейный? Седьмой, седьмой самый выпирает такое. Не всегда. Они выпирают обычно два позвонка, именно и первый грудной и седьмой. А Бывает, что у некоторых людей выпирает и шестой, э, вот видите, вот они говорят, седьмой, шестой, и, и первый, и второй, и третий позвонки грудные у некоторых людей бывает так так выпирает, все, все сразу. Хорошо, как определить? Э, дело в том, что у грудного позвонка, видите, у него идет первое ребро, первое. первый позвонок, первое, первое ребро идет, поэтому он жестко закреплен. А седьмой позвонок, он будет подвижным, то есть накладываем на него руки. Ой, ну палец, например, да, наклоняем голову, поднимаем, вот, и мы чувствуем, если он шевелится, значит это шейный, и если вот сбукнули, взяли наклоны, если он ходит туда-сюда, значит это шейный позвонок, если нет, значит грудной. А на месте когда стоит. Да, когда значит. стоит на месте, да, более короче. стабилен, да, он закреплен да, за счет кольцом игрока. из ребер, да. Ну, соответственно, какие у нас есть воздействия? Берем руку нашу, плотную делаем, как стрела, от вот этой косточки вдоль лучевой кости, вот она должна быть прямая линия, да? Вот так вот. Втыкаем ее под углом, нужным нам, да? Вот большой палец, он показывает вектор нашего давления. То есть мы практически э, можем докрутить до четвертого, чуть ли не до пятого грудного позвонка. А голову будем нагибать на свою руку. Нет, это сам ничего. Сами еще не Вот так вот. Движение одновременное. Вот такое. В плоскости тела. Угол играет наклонах да. головы? А, а, нет, не играет. Для грудного дела не играет. А, да, для не шеи не играет. Для да. шеи через поворотом будем делать. А, Чуть-чуть наклоняет. А, не, сам ничего не делал, не, не пельмей, Я просто спросил. вот теперь обязательно спину выпрямили, нам нужно ее закрепить таким образом, что мы держим за себя, да, вставили руку, там какой лучше видно, вот это, наверное, да, вот, и соответственно, видите, он, часто бывают такие пациенты, они держат голову, да, либо страхуются, либо там подсознательно, кстати, вот смотрите, вот так рука неправильно, вот видите, слабость в ней, не так, не ставим, не так, не так, ровно в прямую, вот, вставили. Ну, блин, даже это в трапецию попадает. Да. Да, через трапецию мы через давим. Трапезию, потому соответственно, давим на боковые отростки. Да, да, да. Сюда, да как раз она и получается и чувствуется. Да. И вот. теперь вот поставили. Теперь его голову расслабили. Чтобы его расслабить, запутайте его бдительность. Немножко самые не крутили. Вот, немножко покрутили вот так. Вот так. Покрутите хаотично, чтобы он не понял, как бы, не догадался, что вы хотите сделать. И потом неожиданно друг на друга наводим руки. Ух, блин. Вот так глубоко. Ой! А, хорошо. Вот, такую Где-то вот, где вот этот, да? да. Ну, где-то, примерно, второй, третий грудный позвонок щелкнул. Если нам нужно шейные позвонки, значит мы меняем угол, да. Вот, уже я в С позвонок, С7 уже целюсь. Вот видите, А, и палец тоже, да, вот за счет этого идет даже движение во да, вот большой палец он как бы нам вектор показывает. Да, вот вектор. Раз, вот, поменял вектор. Теперь буду вот сюда давить. Да? Угу. Только седьмой чик. Там, теперь вот э, шестой-пятый, да. Уперлись рукой в акремиальный отросток. Угу. Вот. Э, через ладони вот, у нас будет вот этот вот, инструмент. В указательный палец. Прицеливаемся. Ну, каким вам надо. Например, там пятым позвонком. А здесь уже, смотрите, если там вы давили через верхнюю, через макушку рука была наложена, да, угу. то здесь у нас мы даем через височную долю. То есть нам надо как бы накатить голову на свою руку. Для чего это делается? Вспоминайте по нашей схеме. С противоположной стороны надо растянуть, а с этой стороны вставить, давить. и с движением, соответственно, по диагонали вверх. То есть все наши движения идут вверх. Стараемся делать. Так демонстрирую, сам не делай. То есть голова не ротируется, ничего так же все идет, да? Да, голова не ротируется, да. Нет, она чуть-чуть ротируется. Вот так, да, уже? Да, потому что нам нужно еще добавить ротацию осистых отростков вот сюда, в сторону. Вот, например, на третий переместили руку. На второй позвонок переместили руку. Вот до второго добраться тяжело, тут мешается на челюсть еще, да. Поэтому постараемся загнуть голову чуть назад и давим вот туда, вот по такой спирали, вверх, uh -huh. там на видео ничего не будет видно, ты держишь как-то низко и близко. Вот, смотрите, высвободили из-под челюсти, да, нашу ладонь, чтобы она не мешала, и давить будем, как будто, представьте, тут антенна такая, да, она должна вот по такой дуге, нисходящей идти вниз. Uh -huh. Слабились? описывая линию логарифмической спирали, зависово вот, натягиваем, натягиваем и раз. Вот, напрям, напрям. натягиваем, натягиваем, натягиваем, натягиваем, раз вот так. А, ну кому-то, например, не хватает, ну шеи разных людей, да, и по плотности и по длине, не хватает, например, вот эта часть, да, можно поставить свое предплечье, да, и вот, оно, видите, круглое, мягкое получается, как mm -hmm. подушечка такая, да, и вот на предплечье вот так мы натягиваем, вот, натягиваем с подкруткой, видите. И когда дошли, вот поняли, что преднапряжение прошли, свобода движения появилась. После этого оп, давление за Прям по руке, да? Да, прям по руке, по своим лучевым костям. А так голова более послушная становится. Да, она говорит, да, голова послушная, потому что более лучше человек как uh -huh. бы расслабляется полностью. Да. Так, продолжаем работать с шеей. Теперь повороты. Это прежде всего на Атлант и на второй шейный позвонок, на Аксис. И забыл сказать вам, что лучше всегда работать через э, тряпочку, чтобы у вас не соскользнула случайно рука. Да, ну, в данном случае человек без масла, сухой, поэтому я проделал э, сразу на кожу, а так вообще через тряпочку. Значит, смотрите, поворачиваем голову в бок, э, кладем ее на руку, щекой, щекой, щекой положили на руку. Вот я лок, да. Вот почувствовал качание, да. А вот плечо, уперлись в плечо его, да. Вот, вот получился столик такой, да. А второй рукой расслабляем ему задние затылочки, все вот эти, да. И хватаем мягко под затылок, вот. И у нас тут давление должно быть вверх, мы как бы поднимаем. То есть мы должны череп приподнять и повернуть. Приподняли, повернули, поставили назад. Приподняли, повернули, поставили назад. То есть это я тоже буду приподнимать. Еще раз. Вот такой прием. Еще раз. Насад не качай. Вот тут даже вот ладони, например. Да, не пальчики, но а же ладони. Вот чувствую, что надо посильнее. И... Mm, хорошо. Вот как раз здесь. Это Атлант. Это был Атлант. Так, ну теперь еще на растяжение шеи, да вот они например декомп... скомпрессированы да позвонки шейно на грудной переход берем тряпочку чуть, чуть поуже чтобы руки освободить руки схватаемся за шею за шею за шею Не за челюсть, за шею на замок или на замок на замок большой палец сюда сюда сюда большой У -у -у. в данном случае большой палец выходит вот назад назад да пониже Видите, у всех гибкость разная, да, вот желательно пониже. мы касаемся ключицы, да, вот, Только без напряжения, просто расслабься. Угу. Свои руки накладываю пониже, и не провозит. Так, а, и локти попытаюсь свести вместе. Локти вместе-вместе, а, не получается, да? Да. Ну, данный человек не получается, тогда перенесем руки вот на его запястье. А mm -hmm. вообще, ну, расслабься еще раз, mm -hmm. а вообще можно было бы положить свои руки у тех, кого позволяют...